У нас остался один вопрос, открытый. И я бы хотела, поскольку были претензии ко мне, и я специально попросила моего коллегу Левичева Николая Ивановича, чтобы он внимательно изучил ситуацию, и, ну, скажем, объективно, и представил ее на суд. На ваш суд, да, суть, потому что мы вчера это обсуждали среди членов Центральной избирательной комиссии Николай Иванович... Ой, Николай Владимирович Левичев, да, извините, да, пожалуйста, слово вам, Николай Владимирович. Спасибо, уважаемая Алла Уважаемые коллеги, как уже было сказано, после предыдущего заседания Центральной избирательной комиссии 20 мая сего года. В Центральную избирательную комиссию обратился Эмиль Алиевич Мамин в связи с упоминанием его имени на этом заседании. И как уже было сказано, мне было поручено изучить все обстоятельства этого эпизода. Поэтому сейчас я хотел бы обратить внимание средств массовой информации, особенно Санкт-Петербурга, где этот сюжет получил публичную огласку, внимательно послушать все, что я буду говорить. Итак, в своем письме в Центральную избирательную комиссию Эмиль Олевич Мамин высказал претензии, что его имя было упомянуто как фальсификатора выборов в муниципальном округе Озеро Долгое. Ну, надо сказать, что при рассмотрении письма быстро было установлено, что негативное упоминание его имени было основано на информации, полученной в Центральной избирательной комиссии накануне заседания от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Владимировича Шишлова. Письмо от 18 мая 2020 года, номер 17-124-20. Текст письма, кстати сказать, доступен лично на сайте омбудсмена так вот, в приложении к этому письму Емель Алиевич Мамин упомянут в разделе, который называется «Члены новых ТИК, ранее замеченных в нарушениях законодательства о выборах или не противодействующие таким нарушениям». Ну и, естественно, аппарат Центральной избирательной комиссии обратился в аппарат омбудсмена в рабочем порядке для получения разъяснений. Должен сказать, что таких разъяснений до вчерашнего дня получено не было. Мы сами проводили расследование причастности коллеги Мамина к порочной практике в деятельности «Икмо озера Долгое». Хотел бы кратко ознакомить с нашими изысками. Мамин Эмиль Олегович, действительно был членом ЭКМОЗера долга в правом решающего голоса от партии «Справедливая Россия». Но 22 июня 2019 года в связи с участием в выборах в качестве кандидата в муниципальные депутаты он написал заявление о сложении полномочий. Был выведен из ее состава решением Бюро регионального отделения партии от 28 июня номер 9-3. На его место был назначен другой человек. 28 июня на этом же заседании Бюро регионального отделения Мамин был выдвинут в качестве кандидата в муниципальные депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Озера Долгое, шестого созыва по многомандатному избирательному округу номер 202 и зарегистрирован. 18 июля 2019 года этой избирательной комиссии. Он оказывал активное содействие в защите избирательных прав кандидатов, осуществлял юридическую помощь другим кандидатам после дня голосования 8 сентября, участвовал в круглосуточных дежурствах возле ИКМО «Озеро Долгое», подписывал и направлял акты и жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и Центральную избирательную комиссию, о зафиксированных нарушениях со стороны председателя КМО озера Долга Светлов. В ночь выборов дежурил на УИКе номер 1815 и 1813, где противодействовал массовым нарушениям во время подсчета голосов. В ночь после выборов занимал проходное место в муниципальный совет муниципального округа озера Долга, однако после э, изумли, изумившего всех нас... Якобы пересчета голосов оказался на седьмом непроходном месте, то есть еще и оказался в числе подстрадавших от, от той деятельности ИКМО-озера Долга, результатом которой и было признание городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга неудовлетворительным деятельности этой комиссии. Ну вот, коллеги, вчера на нашем совещании вы уполномочили меня выразить сегодня позицию Центральной избирательной комиссии, поэтому... Но прежде чем я это сделаю, хочу проинформировать вас, что к вечеру вчера появилось интервью уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга, коллеги Шишлова, ресурсов ЗАГС, я считаю необходимым его процитировать я вот цитирую текст ЗАГС.РУ Петербургский омбудсмен подтвердил ЗАГС.РУ что направлял в ЦИК справку размещенную на его сайте по словам Шишлова в отношении Мамина с его стороны не было допущено никаких ошибок то что кандидат в сентябре оказался в числе пострадавших не отменяет факты его участия в работе ИКМО нарушителя в июне 2019 года, считает уполномоченным. Цитата. Нарушения в озера «Озеро Долгое» во время избирательной кампании 2019 года начались еще в июне, когда некоторые кандидаты не могли попасть в ЭКМО и подать документы из-за того, что ИКМО в нарушение решения Санкт-Петербургского избиркома не обеспечил надлежащий режим работы. При этом документы, относящиеся к назначению и организации выборов, ИКМО передавала в Санкт-Петербургский нарушая установленный порядок. К сожалению, Мамин, будучи в тот период заместителем председателя ИКМО, не предпринял должные меры для противодействия нарушениям, заявил Шишлов. Далее уже текст комментарий ЗаксрУ: Петербургский омбудсмен полагает, что и последующих инцидентов в этом муниципалитете могло не возникнуть, если бы нарушения протекались на начальном этапе, еще когда в ИКМО работал Мамин. Уважаемые коллеги, вчера также на имя председателя мы получили письмо от члена ИКМО «Озеро Долгое» от партии «Яблоко» с совещательным голосом Игорь Валерьевича Клопкова. Я позволю себе тоже некоторые цитаты привести. Ну, он пишет о том, что являясь членом, был непосредственным участником всех событий, связанных с муниципальными выборами. И пишет, хочу сказать, что для меня было настоящим шоком услышать, что Эмиль Мамин, который вошел в состав ТИК номер 33 Санкт-Петербурга, запятнал себя на муниципальных выборах. Это откровенная дезинформация. С момента своего заявления о сложении полномочий Эмиль Мамин не принимал участия в заседаниях ИКМО Озера Долгое», и я, как член ИКМО озера Долгое», с совещательного голоса это подтверждает. То, что горосберком Санкт-Петербурга только 5 июля рассмотрел заявление Мамин о сложении полномочий, не означает, что вплоть до 5 июля Эмиль Мамин своими действиями или бездействиями чинил препятствия кандидатам или как-то нарушал избирательные права граждан. Это попытка притянуть факту за уши. Незаконные отказы в регистрации, в том числе по формальным признакам, начались с 8 июля. Это видно на официальном сайте КМО «Озера долга», где в открытом доступе выложено решение комиссии. Эмиль Мамин не имеет никакого отношения к имевшему место нарушениям избирательных прав граждан, чинению препятствий кандидатам при сдаче документов, незаконным остатам регистрации, а также последующей фальсификации итогов по всему э, муниципальному округу Озера Долгое. Ну, я думаю, достаточно. Там, так сказать, дальше еще есть некие тексты. Ну вот, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что я придерживаюсь той точки зрения, что Процитированное мной мнение коллеги Шишлова является его личным мнением, не основанным на каких-либо фактах, и поэтому, вообще говоря, хочу обратиться к коллеге Шишлову. Уважаемый Александр Владимирович, а давайте вообще посмотрим правомерность этого пункта в том объемном материале, о негативных действиях городского избиркома, которые вы нам прислали. Считаю неправомочным ваше упоминание о назначении Мамина в ТИК-33 вообще в этом документе, как изъян деятельности горизбиркома. Ведь кандидатура Мамина внесена парламентской партии по своей квоте, и избирком не имел законных возможностей отклонить его кандидатуру. Так что в любом случае, при любом вашем личном мнении о кандидате в тик номер 33 Мамени, этот упрек городсбиркому ничтожен. Что, кстати, не умаляет вашей огромной работы в подготовке остального обширного фактического материала о негативных моментах в избирательной системе города. Уважаемые коллеги, подводя итог сказанному, считаю необходимым отмежеваться от личного мнения коллеги Шишлова и принести от имени Центральной избирательной комиссии извинения Эмилю Алиевичу Мамину за упоминание его имени в негативном контексте при обсуждении деятельности избирательной комиссии города Санкт-Петербурга 20 мая 2020 года. Уверен, коллеги, что признавать ошибки, тем более допущенные по недоразумению, не зазорно. Это позволяет дальше работать с чистой совестью и полной... и справедливость. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Владимирович. <свят> Уважаемые коллеги, есть ли кто -то, хочет ли кто-то что-либо добавить к тому, что сказал Николай Владимирович? Нет. Ну, мне тоже абсолютно нечего добавить к тому, что сказал Николай Владимирович. Я полностью согласна. Он дал исчерпывающую информацию. И действительно, Моих коллег и меня по Центральной избирательной комиссии отличает то, что мы умеем признавать свои ошибки, и я считаю, что это дорого стоит, как говорится, что касается... Александр Владимирович Шашлов, да, он, мы благодарим его, он, у нас до этого никогда не было оснований сомневаться, много материалов он присылал, нам полезно очень было. Но в данном случае, скажу словами Сервантеса, платон мне друг, но истинно дороже. Вот Коллеги, спасибо большое за эту консолидированную позицию, потому что виновником всего была я. Как вы, я-то полагаю, что, Николай Владимирович, тогда мы направим, да, письменный да, ответ. Эмилия да, Эмилия Олеговича да, получит да. от нас ну, еще и случае... ответ на это письмо, как положено, где мы все Спасибо. разложим. По Спасибо. Спасибо. Тогда в данном случае мы никаких постановений не принимаем, принимаем к сведению. Я так... Соглашаемся с тем, наша консолидированная позиция, ее как представил наш коллега Николай Владимирович. Левичев, за что ему огромное спасибо. Спасибо.